Ну давай, что ты нюжишься? Пой! Бала. Рядом чудотворный крест с иконами Чтобы играли там колокола С переливами и перезвонами Мне домик у ручья, пусть течет по воле струйкой тонкой чтобы от него портной судья не отгородил меня решеткой. Клесует олещий закат Розу за колючкой Рыжавой проволокой Строчку, мама, я не виноват Накали и пусть Попробую, если места хватит, нарисую лодку с парусами ветра пол. Мама, я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь Я знаю, ты плачешь вечерами И видишь сны, где я совсем еще маленький Подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками Ты нарочно говоришь Отец, Татьянка, я смеюсь Нет, нет, не угадала Отсусть, Танюха, привет Деньги в конверте не шли Суки все выдать Но я ж назло им вернусь Потому что ты меня ждешь. Твоей песни надежда есть? то, что никто даже узыкать нет, не может. Это тебе вместо к силы. на любой зоне примут. И вот еще что. Зубами цепляйся, но сделай так, чтобы тебя не только за забором слушали, на воле бой, чтобы все знали, знали, что и здесь тоже Люди живут. Ну, давай что-нибудь повесим.